Народ, всем привет, это уже второй выпуск Калибровости. Сегодня мы поговорим про те изменения, которые ждут нас в игре и немножко вангонем по новым оперативникам. Лично я не буду говорить, что появится 4 новых оперативника и один снайпер, как утверждают некоторые. Я считаю, что у нас в эту среду появится только один оперативник и это будет снайпер ССО. И я почти на 100% уверен, что он будет за серебро. Так что готовьте серебрушку, скоро у вас будет новый снайпер. Ну а теперь немножко вангования. Лично я считаю, что в феврале у нас появится как минимум один оперативник. Это штурмовик подразделения СИАЛ. И также появится у нас скорее всего новая ветка, это белорусы. И представлено будет как минимум поддержкой. Но белорусы и СИАЛовские подразделения, я считаю, появятся не раньше, чем в феврале. Ну а теперь перейдем к тем новостям, в которых мы 100% уверены, за которым можем поручиться. Ну и раз упомянули снайпера, давайте им и продолжим. Нам известно, что у данного снайпера будет винтовка, допустят да, меня за мой английский, СОКО ТРГ-22. С уровнем 55 очков здоровья, бронепробитием 65, емкостью магазина 10, время перезарядки 3,2 секунды и боекомплект 3 магазина. Также нам известно, что у данной винтовки будет два прицела с разной кратностью, а также будет возможность устанавливать СОШКИ, и ставить глушитель, что в принципе не так интересно. Самое главное, что да, на винтовке можно будет увеличить бронепробиваемость на 15%. Правда, при этом мы потеряем 5 очков урона. Итого мы получаем 80 бронепробития, какого-то уже Сокола. И урон всего лишь на 5 больше, чем у того же Стилета. Ну, пока еще, честно, очень непонятно, так как нам не раскрыли обилку данного снайпера. Возможно, у него обилка будет очень интересна, и это будет компенсировать такой урон. Иначе по-другому, ну, будет такое себе. Потому что 3 магазина с 10 емкостью, 30 патронов всего, но это маловато. Если, конечно, там будет возможность добавить еще один магазин, то будет уже гораздо лучше. По тому спецсредству, которое у нас будет, тоже неизвестно, но это будет по-любому какая-нибудь мина. Ну и раз мы начали говорить про мины, так и продолжим. ОЗМ-72. Противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Использовалась в 70-х годах СССР. Лично я считаю, что эта мина будет у поддержки, а точнее у белорусской поддержки. Каким способом она будет подрываться, доподлинно неизвестно, но есть два варианта. Либо дистанционно, или задев проволочную растяжку. Лично я считаю, что будет в виде растяжки так им будет гораздо проще. По характеристикам в данной игре, радиус поражения 5 метров, урон 120 единиц, бронепробиваемость 50%, боезапас 2 штуки, во время прокачки будет до 3 штук, время установки 2 секунды. Поддержка с минами это уже что-то новое. Посмотрим как зайдет. Мин это всегда <свы> пакость. А с другой стороны, почему бы нет, же у нас бегает с минами. И все-таки, я думаю, будет растяжка. Не будет дистанционного. Кстати, насчет дистанционного подрыва. В игре также у нас появится C4 с детонатором. Как вы видите, вид у нее довольно-таки интересный и встречался уже во многих играх. И сразу многие начали жаловаться. Ой-ой-ой, как так? Оперативник пойдет с таким вот зарядом. Но давайте будем честными, это же не симулятор игры, правильно? Поэтому есть какие-то условности, и лично я считаю, что такая вот c 4 имеет место быть, даже с таким детонатором. Ну, кстати, лично я желал бы увидеть Nokia 3310. Давайте погрем немножко подробнее про эту c 4 Кстати, я считаю, что с ней будет бегать штурмовик Сиала. Так вот, по характеристикам, урон 180, радиус 4 метра, боекомплект 2 штуки и, соответственно, плюс 1 будет по ветке разливития плюсом также можно отнести что не надо ее подходить и устанавливать на конкретное место достаточно ее бросить и лично я буду очень рад если наша c4 будет не только падать на пол да как говорится но и прилипать к стене к минусам можно отнести то, что для того, чтобы ее подорвать, соответственно, надо брать подрывное устройство в руку. И, соответственно, мы не можем в это время стрелять. То, что у нас будет выбор, либо мы подрываем, либо мы стреляем. В принципе, неудобно, да, но с другой стороны, это логично. Держать в руках автомат и подрывное устройство, ну, навряд ли получится даже в жизни. Интересно, какого она будет размера и легко ли ее будет увидеть. Кстати, по поводу видей, да, у нас в игре появится еще и свободная камера в повторах, что очень-очень интересно. Это будет в обновлении 0.4.0. По повторах будет добавлен режим свободной камеры. При просмотре записи вы сможете перемещаться по карте и видеть бой с любого ракурса, а не только третьего лица. Лично я, как стример и обзорщик, буду очень рад, потому что будет возможность сделать более красивые видео. Ну а также, в принципе, будет интересно смотреть повторы. И замечать, с какого момента что-то вы сделали не так, более детально. Не очень важное, конечно, изменение, но все-таки, почему бы нет, да? Из мелочей складывается больше. Больше возможностей у нас также добавятся с картой. В этом же новом обновлении 0.4.0 планируется добавить адаптивную систему, которая должна свести к минимуму количество повторяющихся подряд миссий. Так что при первом входе в игру после выхода обновления адаптивная система составит для каждого игрока персональный плейлист из всех миссий, которые сейчас есть в Калибре. Все миссии изначально имеют равный вес и могут с одинаковой вероятностью выпустить игроку. После первого входа вес только что сыгранной миссии снижается в два раза, а вес остальных миссий из плейлиста увеличивается. Много-много букв, но можно сказать гораздо проще. Данная адаптивная система работает с миссиями, а не с картами, к сожалению. Поэтому вы можете попасть на одну и ту же карту, но с разными миссиями. К сожалению, на одной и той же карте мы можем попадать и будем, скорее всего, попадать и будем играть, это конечно минус. Но с другой стороны, хотя бы одна и та же миссия не будет попадаться. Ну, в принципе, тоже неплохо. Думаю, когда в игре станет больше карт, эту проблему немножко подкорректирует и уже будет не на миссии распространяться, а именно на карты. Из хорошего, кстати, и спасибо разработчикам, что они очень быстро пофиксили все недоработки, которые были у Барда. Например, они устранили случаи, когда стрельба блокировалась, и произвести выстрел можно было только после перезарядки. А также была исправлена ошибка, которая возникала при активации способности Барда. Быстро исправились, спасибо, молодцы, но можно было и не накосячить. Мелочь, но тоже приятно. Будут добавлены альтернативные цветовые схемы. С их помощью можно будет выбирать наиболее комфортное для вас цветовое решение иконок союзников. Противников и полосок здоровья. Все у нас будет три варианта. Точнее, будет наш стандартный вариант, когда у нас полоска здоровья бледно синим и противник красным-то останется, но будут добавлены еще два варианта. Это специальный, когда иконки союзников и полоска будут ярко-синими, а противник ярко-красным. А также альтернативный, когда иконки союзников и полоски здоровья будут зелеными, а противники будут, соответственно, синими. Кто-то скажет мелочь, нафиг это надо, но с другой стороны, когда есть выбор, это хорошо. Лично я добавил бы еще побольше, разные палитры цветов. Но скорее всего я останусь на стандартом. вряд ли перейду, но надо будет проверить, а вдруг понравится. Ну, конечно, не на правах рекламы, а просто хотел бы рассказать про два интересных сайта. На первом сайте можно размещать свои реплеи, соответственно, может делиться ими со своими друзьями. Ну а еще один интересный сайт, более такой масштабный, на котором всегда можно посмотреть новости по игре, новости по турнирам, соответственно, историю, там можно разместить свои кланы, принимать заявки, разные активности, соответственно, стримы можно смотреть, можно заливать. А также можно заливать и смотреть, самое главное, разные стримы по. Категориям, что гораздо гораздо удобнее, чем искать на том же ютубе. Но лично от меня я советую, мне лично сайт понравился. Еще небольшая такая микро новость, но ну, к сожалению больше не получается нигде накопать. Разработчики молчат, если вы меня слышите, дайте хоть какую-то информацию людям через нас. Так вот, в обновлении 0.4.0 будет добавлена возможность применять эмблемы и камуфляжи двойным кликом по ним. Кнопка назначить также останется доступной и продолжает работать по старму. Мелочь, но очень быстро привыкаешь к таким мелочам. И их не хватает. Ну и такая немножко танковая вещица, как отключение камуфляжа, которое перекочевала в нашу игру Калибр. Да, да, да, многие жалуются на камуфляжи, которые новогодние. Это не исторично, это нам не нравится, спецназ в таком не бегает. Блин, спецназ тоже люди, они тоже хотят пофаниться, поиграться, правильно? Ну ладненько, если хотите быть серьезным и не хотите смотреть на камуфляжи, которые сейчас есть новогодние, а также будь рано или поздно по-любому добавлено в данную игру, специально для вас есть кнопочка «Отключить камуфляжи у других игроков». Соответственно, вы будете видеть только их стандартный камуфляж, который будет на оперативниках. И ничто не будет мешать вашим глазкам. Не, в принципе, если честно, эта новость такая хорошая, потому что ну, она уравнивает всех, да, кому это нравится кому не нравится. Каждый останется доволен. Ну и, к сожалению, на этом все. Не получилось у меня добыть эксклюзив в этом месяце. Но я буду колупать и колупать разработчиков, дабы они дали возможность рассказать вам что-то такое, что нигде не встретится и только на нашем канале. Но если вам это нравится, такая идея, что доколупать разработчиков, пишите об этом в комментариях, чтобы они больше делились с нами новостями. А также ставьте лайк по данным видео, если оно вам понравилось, вы поддерживаете мою идею. Ну а с вами был канал Вот Девострим, это были калиброванности номер два. Пока-пока, увидимся на полях сражений.